Один, ставьте труп, скорее всего, для чифов, У скорее всего, еб где-то в кусту стоит. Гибра убить, короче. Мауса убить обязательно. Танчи три плюс три плюс. Поехали, поехали минуты. до боец. Все, не убивайте, не убивайте, у нас бой, горит, у нас бой, горит, не убивайте, не убивайте А, нет, да, да убивают Смотрите, Бер, ну ошибся Мазик рабочий. Нихуясь <свёк> Мне кажется, они просто сливают катку что то Какой бред. Это чуваки 80-го. А, все, беру назад слово. <свёк> <свёк> <свёк> <свёк> Это мы просто так сливаем катки, братан. Вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ Давай ты будешь потом... Сейчас... А, Юлия. При этом Коль по полю едет, и, блядь, у тебя... Я понял. Только... Не муж. Это если ч, это мы так играем, когда против нас какие-то топы. Ой, так смешно, я не могу просто. Это пиздец. Ебать, не, ну мне прям их жалко, честно, говорю. Мне честно, жалко их. Не как будто. Знаете, какую-то корову ведут на этот, на бойню, блядь, вот. Она не понимает, что с ней про... сейчас будет, вот с ними то же самое. Гореву размениваем все, все слева выстроились, сейчас будем стрелять. Ига, яга, яга, яга. Блин, засветился! Иди, иди, иди, иди, иди, про всех иди, иди, иди, иди, иди, ними, иди, иди, засекайте время время иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, Не давайте машины, не давайте раком машины. Не да... Кто отдастся, нет, Я отдался, я пезик. Это тоже пезик. пятый отдастся, тот и этот... Мы, мы, ну, короче, у кого-то есть педрика. шанс сейчас Всё, отдаться, чтобы не быть таким. У кого-то есть... Это буду я, наверное, я поехал. Пуставелли, ну зачем? Он сейчас запрусит, он сейчас запруфит. Ой, перекрывай, перекрывай ему, чтоб он не заехал с лососка. Давай, давай. Хорош. <смех> <смех> а у Строма нет 87. Нам бы, блять, ну технику надо брать, если мы вкатываем, но ну, надо одного типа и на одной оборудовании. В смысле, блять? Ой, красава. Ты думаешь, что, что, что хуже, чем 87 при сейчас, сейчас я возьму нахуй. Я за 907 -го говорю. Сейчас я турбину на него ебу. Ну возьми 9,7 вас будет трон А у меня нету У меня 2 300 хб на нем. Ну погнали, сука, сейчас разъебём всех нах Та да. Ну щас будет либо труба выигрыш, либо труба слив Заро мы ставим этот муст Че ставим? На вентиляцию, короче? Лучше бы это, на 277, это, турбину поставить, вы его знает. Мы поставили вентиляторы все. А, красавчики. Я... Чё, не, охуяй, да? не, один Рома поставил кондиционирование. Я что там, жарко или что в танке? Зероня, надеюсь, я первым не лети, сейчас там отлетишь нахер. Это понял. Я завиделся. Давайте, уберите, давайте. Убить. Давайте за красную плесень, Хорошо. ебать. Хорош, хорош, хорош. Давай чифа, чифа сразу На катке Закатывайте, закатывайте, Оговорить. закатывайте Цель Давай Поехали, поехали, я в танчу, я в танчу, я танчу, я Блядь. А а да -а да -да. Погнали, погнали. Заживите, я сейчас, сейчас ну, мы все, все им пизда... им все пизда, все спокойно играйте. Да пизда, пизда. У нас леопард на, на короне хорош! най Сюда! Сука! Ай, блядь, хорош!